друзья мои привет всем я у меня есть такая рубрика где проверяем продукты и я часто показывала вам и проверяла масло последнее время решила думаю не буду но все-таки я не могу сегодня не показать вам в сети и предостеречь от покупок в супермаркете Варус это всех тех, которые покупают у нас на 12 квартале. Друзья мои, первый раз когда-то покупала, написала им отзывы. Они написали, что они исправятся. Сегодня купила почеревок. Вроде бы на вид неплохой. Но когда я пришла домой, открыла его друзьям, но ну вонь воняет ужасно. Поэтому я хочу вас предостеречь. И самое главное, хочу вам прочитать. Написано, свинина, свиняча печеревина, запаковано 13.01.2022 року. То есть они мне сегодня, 13.01.2022 года, они мне сегодня запаковали несвежую, вонючую свинину. Но там, конечно, мясо все не первой свежести. Но я не думала, что до такой степени они будут нас э, дурить. Вот что делают супермаркеты. Я понимаю, очень много всего говорят, но сейчас я именно хочу вам рассказать об одном супермаркете. Супермаркет Варус у нас на 12 квартале, друзья, продают, продали мне вонючую, вонючее мясо, вонючее. Не просто не первой свежести, а именно, я неправильно вам показала, не просто не первой свежести, а именно не свежее мясо, именно с запахом, запахом гнилого.